Сетевики. здрасте. Uh, хочу сказать вам uh, сегодня о сетевом маркетинге, в общем-то, еще одну вредность, такую гадость-гадость. Политика. Ну, вы знаете, да, есть три темы, которые, на которых обязательно с людьми разговаривать. Религия, политика и секс. Вот обязательно поддерживайте кого-нибудь из политиков. Начните, выберите какого-нибудь политика, кстати, звать на самого гадкого. И начните его поддерживать. Его листовки раздавайте по своей структуре. Это же бесплатная, бесплатная структура. Вы же для них уважаемый человек. Начните раздавать листовки, присылайте им ролики этого политика, какой он святой, какой он хороший. Обязательно пойдите вместе на митинг, бесплатно сходите на этот митинг, там побунтуйте за кого-нибудь или против кого-нибудь. Политика очень помогает создать максимально конфликтные отношения в организации, потому что ведь в структуре нет людей, у которых другие взгляды на политику, правда? До встречи.